Государственной телерадиокомпании новости В студии вас приветствует. Юлия ценко Здравствуйте. Премьер-министр встретился с делегацией членов Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития. В ходе встречи глава правительства выразил благодарность за поддержку инфраструктурных проектов, реформ и бизнеса в Кыргызстане. Отметив важную роль банка в социальном и экономическом развитии страны. По его словам, с начала своей деятельности банк инвестировал в страну почти 730 миллионов долларов США в разных секторах экономики. Текущий портфель проектов на данный момент составляет 184 миллиона евро активных портфель, портфельных проектов 71 из них в энергетический сектор 5 процентов финансовые финансовые институты 24 процента и в промышленность торговлю и агросектор 18 процентов при этом доля частного сектора составляет почти 53 процента премьер особо подчеркнул что наиболее приоритетными сферами сотрудничества между правительством и международными партнерами по развитию на сегодняшний день являются проекты направленные на развитие регионов глава правительства также выразил благодарность за принятие стратегии ЕБРР Ебр для Кыргызской Республики до 2024 года, в рамках которой будет осуществляться сотрудничество. Мухаммед Калай Аблгазиев также выразил признательность за оказываемое содействие по улучшению бизнес-климата, направляемое... Направляемые усилия по поддержке бизнес-среды, в частности за поддержку в создании Института защиты предпринимательства бизнес омбудсменом Отмечено, что республика развивает направление государственно-частного партнерства и в стране принята новая редакция закона о ГЧП. Создан Центр государственно-частного партнерства при Минэкономике. На сегодняшний день в Кыргызской республике на стадии активной реализации находятся 23 проекта ГЧП в различных секторах экономики. Премьер-министр выразил надежду, что ЕБРР примет активное участие в развитии ГЧП в стране и в реализации проектов по этому направлению. Члены Совета директоров отметили, что у ЕБРР есть очень амбициозные планы. Только в первой половине текущего года стороны намерены подписать пять совместных проектов по водоснабжению на 28 миллионов евро, включая 16 миллионов грантовых средств на реализацию проектов в городах Джалабад, Мызаки, Куршаб, Кербе, Нарын и Исфана. Указом президента Кыргызской республики на 2019 год объявлен годом цифровизации и развития регионов. Также принята национальная стратегия развития до 2040 года и принята программа правительства Кыргызской Республики до 2022 года. И в соответствии с данными документами перед правительством стоит задача по усилению работы по следующим наиболее приоритетным направлениям. Это, конечно, развитие регионов Обеспечение доступа населения чистой питьевой водой. Еще одна самая главная проблема и большие проекты в сфере ирригации. Это ввод новых орошаемых земель, реализация программ цифровой трансформации и, конечно же, улучшение бизнес-среды в стране. Об этом я сказал, что очень много проектов, при поддержке Европейского банка развития и реконструкции.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 В воскресенье 15 сентября в Бишкеке состоится международный благотворительный забег «Сохраним снежного барса». Как сообщили в мэрии, с 7 утра частично перекроют движение в квадрате, ограниченном проспектами Манаса и Чуй, улицами Амдарахманова, Байцыгбатыра и Маналиева. Улицы будут открывать сразу же за бегунами, отметили в мэрии. 14 сентября с 7 часов утра до 18.00 будет перекрыт отрезок проспекта Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик в связи с подготовкой компании Спорт к проведению марафона. В Таласском, Монаском, Карабуринском районах Таласской области завершены работы по устройству трех километров дорог по асфальтобетонному покрытию. Как сообщили в Минтрансе, завершено устройство асфальтобетонного покрытия на автодороге Талас-Балбалу подъезда и ипподрому протяженностью 1,9 км в Таласской области. Этот объем работы освоен в соответствии с выделенными средствами по статье «Государственное капитальное вложение из республиканского бюджета». Кроме этого, завершена укладка асфальтобетонного покрытия в городе Талас по ряду улиц. Также завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия в Таласском, Монасском, Крабуринском районах и идет к завершению работа в Бакаятинском районе Таласской области, сообщил начальник регионального отделения номер 5 Минтранса Рустам Усмоналиев, отмечу на что за счет Госбюджета в Карабуринском районе на государственной дороге Коксая-Арчагул дополнительно кроме трех основных километров завершено еще 500 метров асфальтобетонного покрытия. Также за счет спонсорских вложений завершено 607 метров асфальтобетонного покрытия на госдороге Кировка-Станция Маймак. Закончено покрытие автодороги Аманбаева-КПП на 900 метрах и на автодороге Молдусан-Акчи полтора километра. Всего в Карабуринском районе построено 6 километров, 407 метров. Асфальтобетонного асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день в Пусть-Сыкульской области госстроем ведется строительство и капитальный ремонт 55 социальных объектов. Как сообщает ведомство, из них 35 объектов строительства, 6 объектов капитального ремонта и 14 объектов питьевого водоснабжения. Из 55 социальных объектов строится 21 объект образования, 1 детский сад, 4 объекта культуры, 6 спортзалов и спорткомплексов и 3 прочих объекта. Также по капитальному ремонту 4 школы, 1 объект здравоохранения и 1 прочий объект. Перечнем объектов, финансируемых из республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения» на этот год предусмотрено 204 сорок 544 тысячи сомов. Это финансирование 19 объектов строительства, 6 объектов капитального ремонта и 12 объектов питьевого водоснабжения. До конца этого года запланировано завершить по области 5 социальных объектов и 3 объекта по питьевому водоснабжению.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 К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.